Это монолог о жизни. Доброго здоровья. Много ли нам нужно для счастья? Почему детям и старикам так мало нужно для счастья? К примеру, детям необходимо очень мало. Любовь внимание родителей, немного игрушек. Поездка по городу, неважно на автомобиле семьи, либо трамвай, либо троллейбус, либо даже пешком, но главное с родителями, в обнимку, весело, либо за руку, где-нибудь сфотографироваться, побрызгаться под фонтаном, поиграть с любимой собакой, либо с каким-нибудь брошенным котенком беспризорным, испачкаться в пыли или в грязи, еще дети очень любят помокнуть под дождем, просто повеселиться, подняв свои милые ручонки к небу и к солнцу. Они любят смотреть на солнце щуря с глазом, обожают каталки. Что нужно старикам? Ими того меньше. Главное, чтобы были живы здоровые их внуки и дети, их близкие родственники, их семья. Чтобы вовремя Платили пенсию, чтобы не отключали газ, воду, электричество, чтобы хватило сил добраться домой с прогулки либо с магазина, вовремя успеть на любимый сериал, посидеть с чашкой чая на диване, посмотреть в окно, позвонить другу либо сыну, это все, что нужно старикам и детям. Я заметил, что с детского возраста мы начинаем желать и с каждым годом это желание усиливается и усилится, как снежный ком, то есть колесо желания раскручивается, и доходит оно своего, до, до своего пика в возрасте с 40 до 50 лет. То есть мы начинаем желать все больше и больше. Игрушки становятся все дороже. Желание все дороже, больше и сильнее. Однажды нам хватило детского пистолета с фонариком, либо с пистонами, либо куклы с прекрасной прической и длинным платьем. Потом нам нужен велосипед, автомобиль, квартира в дом, квартира-дом, счет в банке. Потом нам нужна дорогая одежда, много золота. Дорогой автомобиль Большой, уютный, дорогой дом Это никогда не останавливается Но приходит возраст И примерно лет 60 Мы начинаем обращаться к другому Мы начинаем меньше желать То есть с возрастом желания утихают И люди начинают в этом возрасте чаще отказываться Меньше желать, больше давать хотеть постепенно перестают больше думают об Боге чаще обращают внимание на потерянное здоровье стараются реже быть в одиночестве Не нравится уют семьи поболтать на лавочке с другом поиграть в шахматы куда-нибудь сходить, просто пройтись хочется покоя Хочется любви, заботы, внимания, ласки. Хочется, чтобы выслушали, да и самому хочется выговорить. Так много ли нам нужно для счастья? Неужели нам нужно для счастья дорогой автомобиль, престижная работа, обязательно счет в банке, обязательно на дворец на берегу моря, Обязательно самую красивую девушку в жены, либо самого красивого парня мужья. Обязательно ли иметь самое красивое, упругое, молодое тело? Нам постоянно что-то нужно, получаем и желаем далее. Мы не останавливаемся. Вот что-то получив, мы говорим, наконец-то, теперь это мое, теперь я это имею, теперь я этого достиг. Теперь это у меня есть. Я хочу еще, я хочу дальше. То есть вы считаете, что постоянно желая, в этом и есть ключ к счастью. Желать быть счастливым по-вашему? Вы постоянно желая, вы требуете что-то от судьбы все больше и больше, не успевая насытиться тем, что уже имеете. У вас не хватит времени все это перепробовать. У вас не хватит сил везде пожить, везде побывать. Неужели для того, чтобы быть счастливым, нужно иметь обязательно материальные блага? Несомненно, это важно. Иметь стабильную работу, определенные доходы на автомобиль. Но нужно ли иметь лучшую работу? Нужно ли обязательно иметь лучший автомобиль? Почему вместо одного кулона золотого мы хотим повесить себе на шею килограммы золота? Мы хотим иметь огромные шкатулки, забитые золотом. Если уж денег так побольше, мы их все не потратим, но нам хочется больше. И мы опять видим в этом источник счастья. Мы готовы желать и днем, и ночью С во сне нам снится то, чего мы хотим на Яву. Увидев что-то на Яву, нам это снится и наоборот. Мы постоянно 24 часа в сутки что-то мечтаем, желаем, просим, требуем, выпрашиваем, ставим цели, не достигаем, расстраиваемся. Мы всю свою жизнь сознательную и несознательную расходуем лишь на желание утоления своих желаний. Мы потеряли ориентиры. Мы просто заблудились. Мы забыли, кто мы, для чего рождены. Собственно, что нужно для счастья? Вот мы дышим, мы чувствуем, как бьется наше сердце. Вот посмотрите на свою левую и правую руку. Они на месте. Они двигаются, работают. Ноги целы. Вы дышите, двигаетесь, можете ходить. Чувствовать в своей коже тепло солнца и ветер. Видите, как появляется закат, как рождается новый день, как заходит солнце. Вы слышите пение птиц, вы видите красоту природы, ощущаете воду. Ветер, дождь. Вы чувствуете своим организмом то, что вы живы, то, что вы человек. У вас есть семья, дети, родственники, друзья. Но вам этого мало. Вам нужно больше. Вы на это уже не обращаете внимания. Вы считаете, что нематериальное... Это само собой разумеющееся. То, что вы видите, слышите, двигаетесь, у вас тучит сердце, у вас друзья, семья, родственники. Для вас это уже не имеет никакого значения. Вы считаете, это уже прожитая жизнь, это уже этап совершенно другого уровня. Вы это уже прожили, вы считаете. Теперь вы переходите на другой этап, на другую ступень. Теперь вам нужны богатства, слава. Вы теперь хотите чего-то совершенно другого. А ведь истина в том, что счастье – это не материальные вещи. Счастье и есть иметь здоровье, детей, внуков, здоровых и сильных, видеть природу, иметь силы помолиться, сходить в храм, иметь желание помочь людям, иметь зрение, видеть природу и своих родных, ощущать лицом тепло солнца, радоваться дождю и снегу. Это и есть счастье. Мы знаем, что счастье за деньги не купишь. Это просто ощущение, это состояние, которое словами не передать. Вы либо счастливы сейчас, либо нет. Если вы пустились в поиск счастья, вы уже несчастны это великое заблуждение когда люди считают что материальными благами не смогут себе приобрести счастье обставив дом либо свое жилье квартиру или дом богатством бытовой техники мебели дорогих ремонтов мы считаем что мы достигли некой высоты и теперь мы по-настоящему счастливы но на этом все не заканчивается Ваше подсознательное состояние, бессознательное состояние все больше и больше начинает от вас требовать. Вы это уже, этот процесс вы уже не контролируете. Вы не можете остановиться. Вы не понимаете, что происходит, но вам это доставляет удовольствие. Если вы можете покупать, и вы покупаете, вы считаете, что вы счастливы. А задумались ли вы когда-нибудь над тем, действительно ли вы счастливы? одеваясь в золоте и разъезжая на дорогих автомобилях. Это, это счастье, по-вашему? Лишь в этом счастье? Оединение с природой, с Господом, с самим собой, общение с детьми, звуки природы, чтение книги, Спокойная прогулка где-нибудь в любимом месте. Уединение с хорошей красивой музыкой. Люди считают, что потратив определенную сумму денег, можно купить некое состояние, которое мы считаем, что есть счастье. Я хочу купить себе новый мобильный телефон, рекламу которого я постоянно вижу на телевидении, либо в пользовании своих знакомых. Я хочу этот телефон, я проникся всем, я проникся желанием получить этот телефон. И вот стоит мне его получить, я буду счастлив. Вот сто процентов я буду счастлив. А пока я его жду, я несчастен. Я мучаюсь. Я не знаю, где взять деньги. ему что-то продать? Что же продать? Можешь заработать, а зарплата вот не скоро. И вот мучаемся мы. То ли взять кредит, то ли занять, то ли украсть. Так нам хочется, так нам чешется, чешется купить этот телефон. И вот мы его купили. Рано или поздно бессознательное состояние вас доводит до такого положения дела, что вы покупаете этот телефон, покупаете эту вещь. И вот вы счастливый обладатель, жмете на кнопки, улыбаетесь, хвастаетесь, показывая его всем. И вот в этот момент мы считаем, что мы осчастливились. Мы спокойно, глубоко вздохнули и успокоились, опять забыв о главных жизненных ориентирах, семья, дети, здоровье, духовность, природа, поиск самого себя. А вот в пожилом отрасте, когда мы чувствуем, что жизнь подходит к своему логическому завершению, мы вдруг вспоминаем о духовности, мы вдруг начинаем понимать, Что счастье не в материальном, что самое дорогое в жизни – это то, что не купишь за деньги. И чем человек бога, богаче материально, тем он беднее. С богатства не предполагается само по себе счастье. Благ... Материальное благо – это всего лишь материальный благо. Это куча тряпок, вещей, камня, бетона и пластика. Это 10, 20, 30, но ну, это всего лишь автомобилей. Имея вокруг огромное богатство, мы, собственно, почти ничего не имеем в душе. Мы превращаемся в некие кошельки. В некий механизм для зарабатывания и покупок. Это фабрика уже. Не потому ли в пожилом возрасте мы начинаем осознавать, что время пришло для духовного? Пришло время поговорить с Господом. Многие люди из атеистов превращаются в верующих. Они потеряли здоровье, много сил. Когда зарабатывали деньги, когда гнали за благом, за материальным благом. И вдруг в пожилом возрасте происходит прозрение. Я так от всего этого устал. Я передаю правление все свои активы своим детям. Неважно, что у человека осталось за душой. У него огромное состояние, либо старый автомобиль, разобранный. Гараж или большой дом, огромный бизнес или ларек, значения абсолютно не имеет. Человек вдруг понял, что он выдохся. Что он всю жизнь куда-то спешил. Он постоянно крутил педали, куда-то рвался, чего-то... Достигал, ставил новые цели и планы. Падал, вставал и опять падал. И так всю жизнь чего-то добивался. А потом, когда пришло время заглянуть в себя, подвести итоги, подвести черту под тем, что он нажил. И чаще всего человек видит, что он нажил дом, автомобиль. Немного денег. И все. И потом мы начинаем искать богатство, которое растратили в молодости. Мы начинаем вдруг искать что-то внутри, что-то божественное, непонятное. Задаем вопросы, для чего мы живем, какой смысл в нашем существовании. Для чего мы на этой планете вообще рождены? Что такое человечество? Что такое добро и зло? А зачем мне то, что я всю жизнь работал, горбатился и заработал вот на это и на это и на это? И что? Где оно? Одно развалилось, другое потерялось, что-то поржавело, что-то осталось. И вот мы теперь судорожно ищем что-то в себе духовное. Пытаемся оправдать, да вот мы работали, потому что дети, да вот надо было ставить на ноги. Так неужели нам для счастья нужно было всю жизнь трудиться, убиваться на нескольких порой работах, сутками не, не бывая дома, зарабатывая на дома, на квартиры, на машины, на счета в банках, лишь для того, чтобы потешить свое самолюбие, удивить соседей, либо завистников, вообще катать нервы тем, кого считаете конкурентами. Это все понты? Вами руководят понты? Красочная одежда, дорогие автомобили. По сути, что человек всю жизнь хочет? Власти, денег и наслаждения. То есть мы... Живем ради понтов, круглосуточно желая то, что есть у другого это а то и лучше, чем у него. Нам важно успокоиться, если у соседа или у конкурента что-то лучше, чем у меня. Я теперь пропитан этой идеей заполучить эту вещь, а то и лучше, чем у него. Все свое время мы бессознательно и сознательно тратим лишь на то, чтобы что-то купить. А жизнь таким образом устроена, чтобы мы работали лишь на свои желания. Так вокруг работает мировая экономика. На потребление телевизионной рекламы. Все с целью продать. А мы безмолвные покупатели. Паша чтобы купить. Так много ли нам нужно для счастья? Может быть, нам не нужно убиваться на работе сутками? а найти работу более спокойно, для того, чтобы было больше времени пообщаться с детьми, с родственниками, с природой, с Господом. Найти время для того, чтобы поухаживать за собой, побаловать свое тело, куда-нибудь сходить в кино либо в театр. Выбрать время послушать на проводе хорошую музыку Либо с друзьями съездить куда-нибудь за город Рыбалка, либо пожарить мясо на костре Мы об этом не думаем Наша жизнь заключена в четырех стенах Дома это компьютер, телевизор, кухня, туалет И кровать, естественно На работе мы от звонка до звонка пашем Лишь для того, чтобы прокормить свою семью. Это как минимум. И обязательно приобрести то, что уже долгое время мечтаем. Машина, телефон, квартира, ремонт. Дорогие сережки. Что-то из бытовой техники. И так далее, без остановки до бесконечности. Обратите внимание, как очень искусно и с точки зрения мировой экономики устроена вся система продаж все лишь для того, чтобы люди покупали все работает лишь на том, что вы работаете, зарабатываете и тратите на то, что вы вокруг видите вот вы приобрели автомобиль в кредит пришло время его менять значит новый кредит, согласны? Новый кредит. Либо если есть у вас материальная возможность, вы обойдитесь без кредита. Вы насобираете деньги, что-то продадите, добавите, возьмете новый автомобиль. А чем плох старый? А нужен ли он вообще вам был? Да, для тех, кого, для кого автомобиль это не просто роскошь, а средство, передвижение, он нужен. А для тех, для кого это понты. Он действительно ли нужен? Готовы ли вы постоянно вкладывать в этого железного коня? От бензина до расходных материалов. Что происходит с мобильным телефоном? Обратите внимание, все это знают. Мой телефон устарел, я хочу новый. Вышла новая модель некого телефона. Меня моя уже не устраивает. И человеку совершенно наплевать на то, что он рабочий, хорошо выглядит. Дело не в этом, я хочу новый. И вот опять начинается новая погоня за новым гаджетом. Я ночами не сплю, я только думаю о новом телефоне. Либо о новом автомобиле, либо о новой квартире. Опять же обратите внимание, опять погоня. Опять что-то желаем. Снова и снова нам нужно что-то более новое, более свежее, более красивое, более модное, более перспективное. Опять понты. И это вы считаете счастьем? Такую жизнь в погоне за товарами вы считаете счастьем? Я, например, счастье вижу в другом. Я чувствую, что у меня есть здоровье, слава Богу. Я занимаюсь спортом. Занимаюсь любимым делом. Обожаю свою семью, души не чаю своих детях. У меня есть время обратить внимание на природу. Пробежаться с красивой музыкой в наушниках. Я люблю бывать, иногда посидеть в одиночестве где-нибудь на берегу реки местной. Нравится пройтись по городу, прокатиться на велосипеде бы на машине в центре города, просто посмотреть на людей. Я замечаю жизнь вокруг. Помните, как было в детстве? После школы выходим, а на улице дождь. Мы радостно бегим, порой разуваемся, бегим по лужам, побрызгаться, испачкаться. Но это наслаждение. Мы потеряли это чувство. Мы забыли эти ощущения. Либо когда снег за окном. Все прям поднимаются на ноги, из за парт встают и смотрят в окно. Какая красота, первый снег. Какое было ощущение, вы это помните? Мы действительно были счастливы. А больше всего мне запомнились дни, когда глубокая осень, и все листья на деревья, и идешь по этому золотому, яркому ковру из листьев, шуршишь ногами, подбрасываешь листья над головой, это было счастье настоящее мы так по-детски непринужденно радовались погоде у нас было время на это чтобы радоваться и обращать внимание на жизнь мы чувствовали что мы жили и нам не требовалось ничего дорогого мы просто жили а что происходит сейчас у вас есть время остановиться и обратить внимание на то, что происходит вокруг. На природу, на людей. С кем-то поговорить, познакомиться. Сходить в театр. Просто так. Да не важно, на какую постановку. неважно, что вы увидите и услышите. Главное почувствовать, что вы живой. Что вы не машина для зарабатывания денег и покупок все нового и нового. Барахла тряпок, безделушек, всевозможных цацок, которые порой, как дорогие, и за которые приходится выплачивать большие кредиты и отдавать долги. А что взамен могли бы мы сделать? Как по-другому могли бы жить? Неужели никогда не хочется на выходной день не посидеть возле телевизора, не жаловаться постоянно на головные боли, на отсутствие времени, на больные ноги, на дикую усталость за эти пять дней рабочих. Я просто хочу полежать. У меня выходной, не трожьте меня. Наелся, либо напился. Телевизор, гараж, компьютер, социальные сети, болтовня по телефону. Это вы называете жизнью, простите. Вы действительно уверены, что вы живете? Вы погрузились в мир грез, в мир самообмана. Нереальный мир, бытовой техники, электроники, интернета, социальных сетей. Общение с какими-то электронными аппаратами. Ни с людьми, ни с животными, ни с природой, ни с Богом. Посмотрите на церкви, они пустые, полны лишь в праздники. О да, и даже модно сходить на Пасху, праздник всей семьей под выпившим, а потом продолжить. Мы даже не осознаем, куда мы пришли на Пасху. Это просто модно, это тренд. Ну как так? Конечно, хожу каждый год на Пасху. Но кто-то более крут, ходит туда каждый месяц, а то и каждую неделю. Настолько крут, что выходит в церкви, начинает завидовать, поливать грязью, обзывать, матом кроет трехэтажным. О да, верующие, конечно. Истинно верующие. Так много ли нам нужно для счастья? Может быть, нам нужно быть всего лишь быть искренними людьми? Замечать жизнь вокруг? Не раздавить жука на дороге, который просто сидит и греется на солнце, либо выполз несчастно на дорогу. Нам надо его раздавить ногой? Нет. Поднимите его или обойдите его. Поднимите в свой взор на солнце. Посмотрите, насколько оно прекрасно, как оно жжет глаза, как оно греет лицо. А как вы относитесь к дождю? Вы под ним мокнете? Наверно, а я под ним гуляю. У нас разные взгляды на жизнь. Вас погода измотала, а меня нарадует. В любом ее проявлении. Дождь это прекрасно, снег прекрасный, ветер холод, все вокруг прекрасно. Это у погоды. Проявление настроений, как и у людей. Вы отвратительны, когда вы грустите? Я думаю, нет. Так же и погода. Она прекрасна, когда она грустит, когда она плачет дождем. Но мы и это не замечаем. Конечно, у нас другие планы. Нам нужно что-то заработать. У нас впереди очень много планов. Вся жизнь расписана буквально до дня один кредит погашу, второй кредит погашу теперь я что-то увидел новое вышел новая марка телефона куплю, буду собирать мой автомобиль под, под, под разваливается я наверное приобрету новый так, заприметил машину куплю и так постоянно, микроволновую печь новые наушники новый мобильный телефон детям новый ноутбук себе жене то обои у нас подыстаскались дома нужно поменять то обувь новую купить то холодильник старый то нужно окна поменять то часы другие нужно купить вы понимаете процесс этот бесконечный у вас все более и более затягивает в рутину этих событий которые значат лишь одно трать и покупай Забудь о том, кто ты. Ты машина, ты механизм. Зарабатывай, трать, покупай. И так по кругу всю сознательную жизнь. Я неспроста назвал сегодняшнюю тему «Много ли нам нужно для счастья?». Я хочу, чтобы каждый из вас спросил себя самого, счастлив ли он с тем, вокруг чего что вокруг него находится? Счастлив ли он в том состоянии, в котором сейчас находится? Доставляет ли ему истинное удовольствие обладание теми вещами, тряпками, цацками, безделушками, горы которых он накупил за свои деньги, за свою жизнь? Нужно ли вам все то, чем вы, как вы считаете, обладаете? Что оно вам дает? Ощущение превосходства над кем-то? Вам доставлять удовольствие именно обладание бездыханными вещами, просто вещами, которые вам не нужны. Вы человек понтов, вам нужно постоянно кого-то удивлять. Вы живете лишь ради того, чтобы потреблять, а не думали когда-нибудь о том, чтобы что-то давать. Вы задумались ли о том, что жизнь — это не просто потребительство. Жизнь — это нужно еще и кому-то что-то дать. Я, к примеру, получая огромное удовольствие, я чувствую, что счастье меня переполняет, когда я кому-то чем-то помогаю. Посильно, не имеет значения чем. Совет, дать денег, что-то помочь донести не имеет абсолютно значения. В такие моменты я чувствую, что нужен. Не просто, что я живой, и не просто, что я человек. И не какая-то просто обычная социальная единица. Я чувствую свою уникальность. Я чувствую, что мир нуждается во мне, а я нуждаюсь в нем. Вот в такие моменты приходит озарение. Люди обращают внимание, они просыпаются, начинают искать себя, задавать себе правильные вопросы начинает отходить от мира потребления, начинает немножечко уходить в сторону от тех насущных бытовых проблем, которые захватывают буквально нашу жизнь, они а становятся нашей тюрьмой. Мы считаем, что мы живем в раю, а это наша клетка, за пределы которой нет выхода. Мы постоянно, как белка колесе, живем в этом мире, зарабатывая и трать. Неужели для вас весь смысл жизни ⁇ заработать больше и потратить больше, и, соответственно, купить больше, набить желудок, набить свой дом, ваше жилье, всяким хламом, который со временем перестанет вас интересовать, и вы будете гнаться за новым хламом? Неужели все счастье лишь в том, чтобы ваша квартира внутри сияла шиком, а ваши руки были усеяны камнями, а ваш автомобиль стоил, как 10 соседских автомобилей. Вам это доставляет удовольствие? А что вы сделали для этого общества, кроме того, что набивали свои собственные карманы, а зачастую еще за счет других? Вы это тоже называете счастьем? Перестаньте желать лишь материальное. Обратитесь к своей духовности. Обращайте внимание на природу. Загляните внутрь себя. Разберитесь, кто вы и для чего живете. Найдите свое истинное предназначение. Откройте глаза, проснитесь. Счастье не может быть, не может быть заключено в материальном мире. Счастье там по попросту не живет. Оно задыхается, оно умирает, когда вы поглощены лишь потреблением. Счастье в простоте, в непринужденности. В детской и старческой непринужденности, когда люди не желают дорогого, не просто хотят эмоций. Стар и млад, он живет ощущением того, один э Ребенок живет ощущением того, что он лишь появился только на свет. Он пытается наглотаться этим воздухом. Он пытается жизнь проглатывать огромными порциями. Он давится, он захлебывается. Он счастлив от того, что вокруг столько происходит интересного. Пожилой же человек всего этого, наевшись, пытается теперь сосредоточить свое внимание на духовности, на внутреннем мире. Он теперь созидает вот счастье и в том и другом, и между этим. Но ни в коем случае не потребление тоннами материальных благ, которые растворяются потом по жизни, разваливаются, рассыпаются, распродаются, теряются, разворовываются, сгнивают. Просто рассыпается. Это обычный клен. Это ничего не значит. Понимаете, о чем я говорю? Будьте благоразумны. Разберитесь в своей жизни, разберитесь в том, как вы живете и чем вы живете. Посмотрите на себя со стороны. Попытайтесь расставить правильные приоритеты. Помните, кто бы что ни говорил, жизнь дается лишь один раз. Повторного шанса не будет. И когда человек установится, когда человек доживает до возраста 60, 70, 80-летнего, он понимает, насколько жизнь оказалась короткой. Буквально в одно дыхание. Вот тебе 10, вот тебе 30, вот тебе 50, а вот уж тебе и 80. Все как короткометражный мультик. Превратите свой мультик в долгоиграющее, красивое, насыщенное событиями кино. Пусть оно сияет ваше кино всеми цветами радуги. Живите полной жизнью. И разберитесь для себя, чем вы и кем вы являетесь в этой жизни, для себя и для близких вам людей. И, наконец, поймите, что счастье совершенно не в деньгах. Тема исчерпана. Будьте здоровы. Чтобы быть в курсе моих обновлений, не забудьте подписаться на мой блог.